Приветствую! Семья канала Немиркин. У вас проблемы с полноценным ночным отдыхом? Ложитесь ли вы спать в 11 часов вечера, надеясь хорошо выспаться, но вместо этого просыпаетесь где-то между трем и 5 утра? Чувствуете ли вы себя усталым, туманным и вялым, когда не высыпаетесь? Хороший ночной сон очень важен для вашего здоровья. Боретесь ли вы из-за этого с ночным сном? Если да, то давайте выясним, что может мешать вашему естественному режиму сна. Первое – ваш образ жизни. Как много в вашем распорядке дня и ночи вы отводите на обеспечение хорошего сна? От вашего распорядка дня и ночи зависит, насколько хорошо вы будете спать ночью. Эти пять вещей могут нарушить ваш режим сна. Употребление кофеина или алкоголя перед сном. Употребление пищи непосредственно перед сном. Засиживаться допоздна за телефоном или компьютером. Слишком поздний сон и курение. Хотя все мы хотим быть в курсе событий в Инстаграм, Твиттер и ТикТок. Когда вы допоздна проверяете свою ленту или ставите телефон, это только усложняет процесс засыпания. А после рабочего дня вы можете почувствовать усталость и сонливость. Но если вы приляжете и вздремнете поздно вечером или поздно ночью, то к вечеру вы будете слишком бодрым и выспавшимся, чтобы уснуть. Если вам трудно просыпаться среди ночи, подумайте о своем распорядке дня и ночи и постарайтесь избавиться от вредных привычек, которые могут мешать вам нормально спать ночью. Если вы внесете изменения, необходимые для полноценного ночного отдыха, вы будете на пути к ночному сну. Второе – ваше эмоциональное состояние. Можете ли вы вспомнить период времени, когда вы хорошо спали каждую ночь? Может быть, вы лучше спали в более светлые и счастливые периоды вашей жизни? Ваше эмоциональное состояние оказывает значительное влияние на то, как вы спите, и на качество вашего сна. Если вы переживаете период повышенного стресса или тревоги, ваше эмоциональное состояние может быть нарушено, и это может привести к нарушениям сна. Стресс и тревога вызывают у вас укоренившиеся чувство полета истребителя. В результате повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание и повышается уровень гормонов стресса в организме. Все это затрудняет спокойный сон. Если вы боретесь со сном и тревожностью в вашей жизни, попробуйте проводить перед сном медитацию. Глубокие дыхательные упражнения также помогут вам достаточно расслабиться для сна. Принятие горячего душа или ванны поможет вам достаточно расслабиться, чтобы как следует отдохнуть перед сном. Эти советы помогут вам справиться со стрессом или беспокойством и, в свою очередь, помогут вам заснуть и не уснуть. Номер три: Низкий уровень сахара в крови. Знаете ли вы, что низкий уровень сахара в крови может заставить ваш мозг разбудить вас посреди ночи? Ваш мозг очень активен в течение ночи, поскольку во время сна он регенерирует, восстанавливает и преобразует ваши краткосрочные воспоминания в долгосрочные. Однако, поскольку он так активен в ночное время, он также расходует много энергии. Если вы страдаете от низкого уровня сахара в крови, ваш мозг будет потреблять большую часть энергетических запасов и думать, что у вас закончилось топливо. В результате мозг выпустит кортизол, чтобы вызвать у вас чувство голода и разбудить вас, чтобы вы могли пойти перекусить. Если вы регулярно просыпаетесь и идете на кухню, чтобы перекусить в полночь, возможно у вас низкий уровень сахара в крови, и это может быть причиной нарушений сна. Если у вас проблемы с ночным сном, и вы просыпаетесь в неурочное время, теперь вы лучше понимаете, почему это с вами происходит. Какие еще причины, по вашему мнению, могут будить вас в 3 часа ровно и 5 часов ровно утра?